Привет, друзья, с вами на связи Олег Факеев с печальными новостями. Какая-то херня, по-другому не скажешь, у меня происходит, потеряла беговой драйв. Ну, в общем, вообще потерял. ну, вот как будто я вообще никогда не бегал. Ну, то есть я могу нормально не бегать. И тело мое не тянет бежать, и мне хорошо без бега, причем еще в январе, феврале. Вообще нормально у меня бег заходил. Вообще просто очень здорово. Вардусная ну, хорошо и красиво. А сейчас какая-то просто. Не понимаю, что происходит. Пропала какая-то такая крыленность, радость от бега. Ну то есть при этом, если я не бегаю, я чувствую себя хуже, чем если бы я бегал. То есть.. Раньше мне бежалось как-то легко, какая-то окрыленность такая была. 10 километров вообще незаметно. Просто если я не привыкал через день 10 километров, я чувствовал, что как-то у меня вообще жизнь не ладится. А тут я не бегаю, все ладится. И понимаю, что мне физической нагрузки не хватает, но просто не заставить себя бегать. А впереди Суздаль. В общем, Казань я уже пропускаю. Я понимаю, что я марафон не могу пробежать. Вчера кое-как 20 километров я по ботаническому саду, по останкам ВДНХ... Сделал, но это просто муки были, какой-то ужас просто. И понимаю, что год назад я был лучше готов, даже два года назад в это же время я был лучше готов. Набег какой-то маленький, все как-то в марте произошло, в общем, бог бега покинул меня. И видео не монтирую. Может, это, конечно, наказание и карма за то, что я забросил и не монтирую свои видео. Ну, я буду исправляться и постараюсь сюда делать. В общем, кто знает, что посоветовать, э -э посоветуйте, как обратно вернуться в это состояние драйва такого. И радости от бега. Помогите, Близ, пожалуйста, бедолаги.